Большинство органических веществ имеет молекулярное строение. Химическим строением называют порядок соединения атомов в молекуле. Молекулы многих органических веществ имеют цепное строение. Атомы углерода в них связаны между собой в цепи. Цепи могут быть неразветвленными, как у н пентана или разветвленными, как у изопентана. Химическое строение вещества показывают с помощью структурной формулы, в которой химические связи между атомами изображают черточками. Структурная формула может быть развернутой или сокращенной. Молекулы некоторых органических веществ имеют циклическое строение. Атомы углерода в них образуют замкнутое кольцо. Например, циклопентан. Только что рассмотренные соединения относятся к насыщенным. Атомы углерода в них связаны исключительно простыми, одинарными связями. В ненасыщенных органических соединениях атомы углерода связаны между собой только кратными, двойными или тройными связями, или наряду с кратными в них присутствуют одинарные связи. Пропен – ненасыщенное цепное соединение, имеющее одну двойную связь. Бензол – ненасыщенное циклическое соединение. Для некоторых органических веществ, имеющих сложное строение, можно писать условные структурные формулы, в которых допускают общепринятые сокращения.